И вот оно, то самое Инферно, дорогие друзья. Команда Гидра начинает в обороне. Команда, простите, одну секундочку, дорогие друзья, одну секундочку. Эм, так, так, так, так. Вот так. Слетела, к сожалению, небольшая надпись. но я все поправил. Теперь все хорошо. А, команда Гидра начинает в обороне. Команда Файер. Поляки, а, соответственно, в атаке. И поляки атакуют, надо признать, достаточно уверенно. Пробегая через мидл, они забирают одного соперника в ребрах. Второго забирают под катериспауном. И проходит на точку Б. Дорогие друзья, на мой взгляд, это самый успешный. Один из моих любимейших раундов на данной карте. Доги Стайл Флекс. Вырубил только что Кейта, но мастер-шеф э, погиб, в общем-то, вместе со своим товарищем. При, правда, на все практически минусы игроки атаки нашли какие-то размены. Фома последний, пытается перестрелять соперника за Фонтоном, ставит ему хэдшот, остается один на один с Эй Соулом. И, само собой, фейк по дефьюзу бомбы. Второй фейк по дефьюзу бомбы, господи. Фома пытается обмануть, по-моему, обманывает сам себя. Дефьюз китов-то у него нету, дорогие мои друзья, да, и поэтому раунд уже, к сожалению, спасти не выходит. Пистолетка остается за польским коллективом. Команда Гидра проигрывает стартовый, так сказать, раунд. Санечек, удачного стрима Doggy Style Flex. Приветствую, спасибо большое, а вам удачного кейсика и удачно сыграть. Файз Зуло, привет всем, привет и вам тоже. Давайте быстренько пробежимся по составам. Команду Гидро сегодня представляет Доги Стайл Флекс, Тамада, Амар, Раф и Дони. И да, Раф и Дони это те самые черепашки, мутанты, ниндзя. Как бы это забавно не звучало, но вот сегодня плюсиками э, за коллектив Гидро выступают черепахи. Команда Файр это Эйсоул, Кейт... Джек, давайте, бот Джек, наверное, как-то так его будем называть Вайт Шэдоу и Мастер <coughs> Шеф ну и в очередной раз хочу пожелать, конечно же, командам удачного и интересного Counter-Strike, а зрителям приятного просмотра и хорошего настроения. В очередном раунде, во втором раунде этой встречи, готовится коллектив Fire к наступлению на точку А. Ну и очевидно, конечно, есть один игрок, который ждет поджима, это White Shadow. Ну, поджим не будет, во всяком случае, в ближайшее время. А вот выход на точку А будет. Здесь немножко ошибается Doggy Style Flex в упоре, к сожалению. Зато не ошибается, Раф. Погибает мастер-шеф. И это разменный минус. Тем не менее, точку А продавить игрокам польского коллектива. Все-таки удается. Бомба устанавливается. Устанавливается она, кстати говоря, в сайде, не где-то там по дефолту. Раф. Перестреливает эй-соула. И ситуация, между прочим, 4 в 3 с перевесом даже за коллективом из Украины. Раф! О, oh Вот это, елки-палки, повороты! Так бывает? Я не знаю. Саня, чат, привет, лайкосик ваш. Саш, насчет завтра еще и неизвестно, что... Известно, Витя. Во-первых, приветик тебе и спасибо за лайк большой. А во-вторых, завтра нас ожидает, дорогие мои друзья, 18.00, старт прохождения Ведьмака. Да. Витя, радуйся, завтра снова Ведьмачок. п п п п п Пауза от команды Гидра, потому что Донни вылетел и... Взята, соответственно, из-за этого пауза. Я надеюсь, что команда Гидра э, получит своего плюсика обратно и категорически не настроен на то, что мы будем с вами смотреть матч. Ну, уже вернулся. Уже вернулся. Дальше, в принципе, уже нет смысла договаривать. Вернулся пятый игрок. В общем, теперь надеюсь, что вылетать дальше он не будет. Ну а пока у нас счет на табло 2-0, поляки произвели фурор какой-то, только что смогли удержать реально достаточно. Ура, тогда до завтрачка. До Давай, Витя, удачи тебе, удачи. В общем, дорогие мои друзья, поляки продолжают крушить и ломать, и размен на банане в очередной раз свидетельствует о том, что раунд простым для украинского коллектива не будет. Мастер-шеф. Подхватывает фаму во время перетяжки. В дымах у нас здесь, кстати, есть Дони, который обладает исчерпывающей информацией о положении соперника и забирает его, да? Естественно, это минус по мастеру-шефу. Попытка продавить точку Б, но мне кажется, уже теперь будет не очень актуальный и не сильно рабочий. Доги Стайл Флекс здесь вперед ногами принимает Кейта. Ну и замечает еще одного соперника. По информации срабатывает вместе с, с Тамадой. Кафель очищен. Ну а сзади Донни... Донни и его блестящие хедшоты с дигла 2-1, команда Гидра выигрывает свой форс бай, потому что нельзя было назвать это экономическим раундом, так как были какие-то девайсы, да, пусть их было немного, но они были. Ну и также, конечно же, нельзя забывать, разумеется, о том, что были люди с диглами, поэтому это уже не поворачивается язык назвать бай байраундом. Поэтому это был форс, и форс у команды Гидро получился лучше, чем экономические и пистолетные раунды. Но сейчас у нас на банан пытается ворваться White Shadow, даже невзирая на молотов. Боже мой! Боже мой! Тамада! Погиб, погиб Тамада. Тамадану. Этого минуса, конечно, не стоило допускать игрокам обороны однозначно. Но ж, ладно уж, что получилось, то получилось. СЗшка в руках мастера-шефа не приносит ему, к сожалению, ожидаемого профита. Но есть возможность э, по-прежнему еще занять дом. Но Фома, конечно, немножко против того, что дом сейчас будет заниматься. да, И высказывает свое резкое фи, э, забирая бота Джека. Но при этом позицию до конца не отдает. По-прежнему находится на балконе. И сейчас заметил приближающихся соперников на двадцатку. Туда же, естественно, уже должны лететь все гранаты и все игроки обороны. Раф отличный спрейдаун. Попадает прострелом в голову Кейта. Ну, заканчиваются патроны в калаше. Максимально неприятная ситуация. Но благо, что на саппорте работает Фома. Он героически, если можно так выразиться, принял сейчас своего соперника и... Не пустил его э, дать разменный минус. Ну, а по результату 30 секунд до конца раунда. Бомба, лежащая на точке А. И вроде бы как попахивает э, чем-то не очень хорошим, так сказать, для э, коллектива из Украины. Ой, простите, для коллектива из Польши, конечно. У украинцев сейчас э, полный порядок. Ну, и засейвлен автомат Калашникова. Очевидно, конечно, эй Соул прекрасно знал, где этот калаш лежит. И поэтому за ним... Так спешно побежал. Ну а это, дорогие мои друзья, уже само собой опять же говорит нам о том, что временный ничейный результат на табло. Прекрасно ли это? Да, абсолютно, на 100%, конечно же, прекрасно. Ну как же нельзя порадоваться тому, что сейчас коллективы демонстрируют нам хороший Counter-Strike, качественный. Каждый коллектив разменялся своими удачными и неудачными раундами, а в итоге у нас воцарилась и ничейка. То есть такая дружная атмосфера своего рода на матче. Но, как я уже говорил в начале трансляции, очень важно понимать, что в Counter-Strike не бывает... Чего-то позитивного, да, бывает только негатив. Ну, для одной из команд. То есть какая-то команда проиграет, и это факт, с которым придется смириться проигравшей стороне. Молотовые разлетелись по карте. Как вы можете заметить, сейчас на карте просто раз, два, три, четыре. Пять молотовых горело вот за одну секунду. Адское пламя. Действительно, инферно. Мак 10 э, Минус по доне. Оформляет мастер-шеф. И минус от к сожалению, на точке А погибло только что два игрока атаки Простите, два игрока обороны И уже, в общем-то, становится понятно, что э, перспектив на взятие его обороны становится гораздо меньше Но Раф демонстрирует нам чудеса стрельбы Вырубает э, бота Джека и при этом, кстати, не стал отдавать позицию. По-прежнему держат держит именно эту точку. Кейт пытается поставить бомбу. Само собой, игроки обороны не в силах остановить это. Придется ретейкать спот. Если, конечно, ретейкать придется, я бы, наверное, уже думал о сейве на самом деле. Потому что экономика вроде бы есть, но только у парочки игроков. И терять большое количество девайсов. Не есть гуд в данной ситуации Раф, конечно, может попробовать Еще раз обрадовать нас стрельбой Но я бы, честно говоря, не надеялся на то Что это принесет какой-то профит В перспективе И вот вам, пожалуйста Минус от White Shadow по Рафу В результате все девайсы потеряны Ну, а денег на полноценный бай раунд, Увы и ах У украинской команды нет Хочется этого или не хочется Придется провести, ну, либо же форс Ну, либо же что-то придется проводить, да, но ну, экономически можно было бы еще рассматривать как вариант, но это все-таки форс с целью осадить соперника и не позволить ему закрепить свою экономику, которая в перспективе, опять же, может закрепляться достаточно серьезно, что уже будет являться достаточно большой проблемой э, для к команды Гидра, опять же, в будущем. Не сказать, что прям сейчас и здесь, но... Под конец первой половины Эти раунды могут, в общем-то, аукнуться И, как правило, так и бывает Если были какие-то ошибочные подходы К экономике Так, ну, попытка насадить в дымы White Shadow остается с 16 хестпоинтами Просто потерялся в дымах Но все-таки нашелся И Рафа еще прихватил Вот неприятненький, опять же, сейчас момент Произошел но с этим моментом еще как-то как хотя бы можно существовать. Но вот с тем, что White Shadow успел пробежать в КТ-респаун, существовать будет уже гораздо тяжелее. МП-9 в руках Фомы будет сейчас оборонять выход на точку А. Забавно, когда МП-9. MP... Забавно, когда МП-9 делает такие вещи. Но бомба устанавливается на споте Б. Как бы забавно это не было, на самом деле это не более чем фейк-выпад. На точку А. Хитрые поляки успевают поставить бомбу на споте. Б. И сейчас будет попытка раздефать. Конечно, игроки атаки уже здесь. И дефать они не позволяют. В результате Дони погибает в момент перестрелки. В спине при этом находится Фома. Он успевает забрать ей Соула. Но успели ли забрать еще одного соперника с никнеймом Кейт? И вот что-то мне подсказывает на самом-то деле, что... Нет. Минус от Кейта. И это 4-2, дорогие друзья. Фома лежит. Get back, говорит. Get back. Беда. Беда и печаль, к сожалению, для коллектива Гидра. А этот форс, если можно так выразиться, не заходит. И в результате раунд, который был призван устранить... Крепкую экономику польской команды, по, в общем-то, по факту устранил крепкую, потенциально крепкую экономику команды Гидра, Поэтому придется делать еще один форс. Но если и он не зайдет, то тут уже, наверное, придется делать э, в таком случае э, экономический раунд. А поэтому к этому раунду, к седьмому раунду данной встречи подойти, конечно же, украинцам надо очень-очень-очень максимально серьезно, ибо... Ибо дальше может быть только хуже. Ну, пока у нас здесь идут какие-то раскидки, какие-то притирочки по различным позициям. Фома вот замечает в бойлерный соперника. Но это тоже, опять-таки... Пусть даже и без контакта, но все-таки информация. Фома забирает мастер-шефа, ну и начинается раскидка точки А, к которой, по сути, должны были быть готовы игроки коллектива Гидра. Ну, потому что была информация о том, что есть кто-то в бойлерной. Если есть кто-то в бойлерной, то огромная вероятность того, что будет точка А разыграна. White Shadow минус Раф. И Доги Стайл Флекс. А, в паре с Томадой остаются девайсы, ну, так себе. Начнем с того, что у Тамады это скаут, а у Тоги Стайл был Дигл до этого момента. Но он подобрал эмочку, и в теории надо уже уходить сейвить. И да, слава богу, что в этот раз игроки обороны поняли это заранее. А, Томада еще и пистолетик решил другой прихватить. О, какой хитрец-то, а? А какой хитрец! А вот еще один мистер хитрец, это Тоги Стайл -флекс. Оформляет минус по White Shadow, понимая прекрасно, что будут сейчас искать игроков обороны. Э Флекс, недолго думая, справился с одним из тех, кто его отправился искать. Но при этом, при всем, команда Гидра отдают уже пятый раунд. И поляки, в общем-то, добирают большое количество раундов. Это очень много. Ну, не прям уж, конечно, очень много. Ладно, окей, современные реалии Counter-Strike диктуют то, что атака на Инферно едва ли ничуть не хуже, чем оборона. Но дело такое, конечно. Дело скорее... Командная. Кому где удобнее играть, тот, наверное, в той стороне и будет а, показывать какие-то прелести Counter-Strike. но залетели молики. Один из мол... из молитовых. Один из молитовых залетел немного за спину, второй немного перед лицом. И как бы по результату команда Fire оказались в кольце из огня, но при этом демэдж-дилинг-то по ним не проходил. Ну, потеря каких-то там трех тлспоинтов на всю команду — это мелочи. Бот Джек. Забрал тамаду, Фома при этом успел забрать мастер-шефа и еще и пытается сделать... как кошмар! Минус от 2 от Фомы. Отличный спрей, соперники выстроились в ряд. Ну вот здесь, кстати, была возможность забрать еще одного соперника. но ну, эту возможность забирает Эйсоу. Отдаваясь под другого оппонента. Ну и Доги Стайл Флекс добивающий минус по White Shadow по Белой Тени. И это 5-3, дорогие мои друзья. Команда Гидрос проснулись, если можно так выразиться. Ну и, конечно, вот этот вот самый Рожби от поляков сейчас, честно сказать, выглядел, конечно, фиговенько. При всем уважении к польскому коллективу, но... Но так себе идейка была. Я никогда не против быстрых выходов э, на какую-то точку от атакующей стороны. Вот чтобы вы понимали, да, мне нравится наоборот. Атака быстрая и мобильная. Я большой фанат, э, так сказать, жесткой и злой атаки. Я не люблю вот эти вот вдумчивые, медленные, стратежные маневры. Но, опять же, нужно вариативно понимать, против кого и как вы разыгрываете. И предыдущие раунды, мне кажется, достаточно красочно описывали то, что против команды Гидра не стоит играть слишком быстро. Как раз-таки какие-то вдумчивые раунды здесь и нужно делать, потому что Гидра умеют. Быстро организованно оформлять а, прием соперника, но при этом с трудом а, принимают вот эти самые медленные выпады, потому что какие-то где-то раскачивающие фраги от атаки приходят, и в результате а, гидра теряется. Ну а сейчас, уже задавив практически точку, А, было принято очень интересное решение перетянуться на спот Б. Где-то мада, притаившийся. Ой-ой-ой, делает квадрокилл, дорогие друзья! Пятого не успевает добрать снова последнее слово за Доги Стайл Флексом. Но какая же чертовски результативная позиция оказалась сейчас в руках Тамады. Хотя, конечно, я не скажу, что это прям вау, какая крутая позиция. Она вполне себе читаемая и очевидна. Почему ни один из игроков атаки... Хорошо, нет, я перефразирую. Почему первый игрок атаки, который бежал на точку... Не нашел ни, никак, вот не додумался посмотреть э, через левое плечо, так сказать. Странный момент, конечно, видимо, забыл, может быть, запарился. Ну, так или иначе, ошибочка, конечно, на лицо Томада остается с 30% здоровья, при этом сняв с White Shadow порядка 60% лайфбара. Ну, сам пострадал чуть-чуть сильнее, но такое, типа, короче. Тут важно понимать, что у Fire... Uh, нет uh, экономики на раунд И поэтому они вышли с пистолетами и скаутом Поэтому, соответственно uh, Должны понимать, опять-таки Что их целью основной Является зайти куда-либо В первую очередь зайти Потому что пистолет реализовать Против uh, калаша, например, через весь мидл Но ну, это будет очень сложно Поэтому проще, конечно, сократить дистанцию До минимума И уже потом Пытаться удивлять соперника. Вылетает флешечка, и Doggy Style Flex останавливает полностью выход. Что самое интересное, кстати, поляки могли бы сейчас выйти и разменять, пока Доги Style Flex находился в слепом состоянии, так сказать. Томада, может, и не успел бы спасти. Флекса, но сейчас Флекс сам Как бы, он решил, что я должен Был умереть в том раунде В тот момент, точнее Поэтому пойду умру сейчас Ну, Тамада и Дони делают три минуса На двоих, остается в соло Бот Джек И боту Джеку Предстоит сделать три минуса За 15 секунд Само собой, это несбыточная мечта Да и позиция в спине от Фомы Тоже передает привет 5-5 гидро догоняют своих польских соперников. Не могу не нарадоваться, дорогие друзья. Мы с вами видели ничейный результат при 2-2. А вот теперь видим при 5-5. И это есть гуд. Это круто, это здорово. Респект, опять же, повторюсь, респект командам. Но. Но. А, вопрос в том, насколько продуктивно Гидра будут атаковать и обороняться будут фаер, да? То есть то, что сейчас происходит в первой половине, ну, это какая-то просто статистическая, так сказать... Ой, тамада! Фулл блайндес сжигает одного из Саука, добивает еще двоих! Мастер-шеф! Ответка, кстати говоря, уровнем не хуже, при учете того, что там в руках-то всего-навсего скаут. Ой, простите, скаут. А, МАК-10, скаут был у Уайт Shadow. Ну, в результате вроде бы отличный раунд от э, игроков а Гидра немножко подпортился. Но Дони вырубает Мастера Шефа, оставив в соло White Shadow. И поэтому вроде бы э, есть, опять же, надежда на то, что этот раунд все-таки не удастся отдать. Хотя, напомню вам, предыдущие миражи... Грубейшая ошибка от White Shadow... Сверхгрубейшая ошибка... Позволил Дони выжить... Снял 60 хп и не добил. Ну, минута до конца раунда. Бомба лежит под ямой. Ее контролирует Раф. Ну, идти типа Рафаэлю, наверное, не страшно все это дело. Как, в общем-то, и Донателло. В целом... Опять же повторюсь, что бы сейчас Гидра не делала в обороне, насколько бы они круто не оборонялись, максимально важным будет то, что они будут делать в атаке, потому что именно их атакующие действия приведут их либо к победе, либо к поражению. Ну вот, Раф, что называется, доигрался. А успеет ли Дони дать разменный минус? Попадает в соперника, но не убивает его. Оставив ему 40% лайфбара, теперь придется ретейкать точку. И согласитесь, это не самый приятный момент. В игре в обороне Донни, здравствуйте. Точнее, до свидания. Дони отдается, не дождавшись. Доги стайл флекс, а флекс-то, между прочим. Хочу обратить ваше внимание, играет с юспом, потому что вторым девайсом является АВП. И не чекает абсолютно, вообще, вообще не чекает нужную сторону. Ну, короче, я не знаю, кто больше здесь, конечно, ошибся. Доги Стайл Флекс, который попросту даже отказался чекнуть грейверт Либо же... Либо же Дони, который не стал дожидаться тиммейта. Ну, в общем, команда Гидр, как я уже говорил, вернее, хотел сказать ранее, вы помните предыдущие Миражи. А это мастера сливать раунды, которые не сливаются. Ну вот, которые нельзя отдавать. То есть, типа, 1 в 5, например, да, отдать. Это гидра умеют. Но вот выиграть 1 в 5 далеко не всегда, но отдать умеем, практикуем. White Shadow получил очень хорошую хаешку в лицо, и тем не менее... Успел сделать минус, лишил жизни Доги стайл флекса. Тамада с 33 хп остается по-прежнему на контроле бананов, в то время как игроки атаки готовят опять же выход на точку А. Ну и, к слову, да, если кто не заметил, счет 6-5. Коллектив Гидра опять позади и опять приходится играть роль догоняющей команды. Вместо того, чтобы навязывать сопернику... И диктовать условия игры вынуждены сами постоянно под эти условия подстраиваться Минус от Дони, Ну, это логично, на самом деле это логично Может быть, кто-то сейчас подумает, что я э, говорю, что гидры неправильно играют Нет, категорически нет, потому что обычно как раз-таки атакующая сторона и диктует свои действия, свои условия Потому что именно от того, как быстро они двигаются, будет зависеть то, как оборона будет э, работать с приемом раундов ну, вновь очередной ничейный результат у нас на табло. 6-6 с деньгами у атаки. Ну, отлично. Все, я не буду говорить, что там более-менее. Все, там отлично. Там одного только equipment, так сказать, закуплено на 20 тысяч. Ну, а у обороны, разумеется, на 27. Но не будем забывать, что, во-первых, есть у обороны АВП. А во-вторых, у обороны бай дороже. Как минимум, дефьюз киты 4 штуки. Однозначно, это то, что не могли купить поляки. Поэтому давайте смотреть. У нас готовится выход на точку Б. И здесь неожиданно Тамада сжигает мастер-шефа. Все-таки молотовый прокидывающий банан постоянно у команды Гидра, надо признать, работают. Тут, конечно, вопросы к полякам. Какого черта они постоянно лезут в этот дым? Я, конечно, понимаю, что они, скорее всего, просто не боятся смерти, что называется, и идут на пролом. Но нужно немножечко стратегически размышлять, что если ты пробежишь сейчас по Молотову, от твоего лайфбара останется не так уж и много. Разменялись снайперы выстрелами, но, на счастье для Тамады, у соперника был скаут, поэтому Тамада этот выстрел пережил. Эй, Соул, вместе с Батом Джеком, наконец-то додумались все-таки, что на точку Б их никто не пустит. И стоило бы уделить немного внимания точке А. Абсолютно, конечно же, правильное решение. На мой взгляд... Не надо было для этого терять трех игроков, можно было потерять двоих и втроем уйти на точку, на другую. Но такой себе на самом деле момент, как бы очень сложно во время перестрелок понять, как же лучше сейчас что-то реализовать. Но сейчас звездный, мо... звездный момент для Дони, который он полностью... Да, просрал, простите меня, дорогие друзья, просрал, грубо скажу, но просрал, это факт. Далее еще один минус от бота, и по результату мы с вами видим еще и равный ретейк с борьбой, который вообще, в принципе, быть на самом-то деле не должно было. Ну, очевидно, где находится один из игроков атаки. Конечно же, это минус по боту, но нет вменяемой информации по эйсолу, солу ну а его позиция, естественно, здесь шансов игрокам обороны практически не оставляет. Попытка дефа, и само собой... Эй, Сол! Делает даблкил, не успев раздефать бомбу. По результату это седьмой раунд для коллектива Fire из Польши. Здорово, бро, как сам? Зетксейдей, приветствую вас, у меня все замечательно, а как у вас делишки? Давно ждал прямых эфиров, никак не находил время посмотреть матч у Миджан... Рад, рад, что вы все-таки нашли время И у вас теперь появилась возможность Посмотреть прямой эфир Он и есть, он и есть Но правда сегодня только одна карта К сожалению, каэсика сегодня будет Совсем-совсем немного, ну то есть как немного Ну, best of 1 Полноценный Best of 1. Ой-ой-ой! Полноценный Best of 1 с вот такими красивыми хедшотиками по Томаде. Ответка от Фомы практически последовала, но в район куда-то плеча разве что не попал. Ой, а кстати, хаешка. А, кстати, Хаешка могла быть перспективной, но немножечко не долетела Все отлично, где КС 1.6, там все закончилось Практически по Counter-Strike 1.6 сейчас очень мало каких-либо а, матчей Но ну, небольшой спойлер вкину, что в мае будет один турнир по Counter-Strike Я его буду комментировать а, Также именно по 1.6 Также будет еще несколько шоу-матчей по 1.6 Но пока что это все да -да. То есть как бы КС 1.6 утих прям прилично Кейт, бесподобный десант на точку А, на песке, где удается реализовать автомат Калашникова аж на целых два минуса, ну и уже в численном перевесе для команды Fire. Я не думаю, что команда Гидра сумеет здесь как-то побороться на равных, ну потому что позиции, которые заняли игроки атаки, ну говорят мне о том, что тут с такого очень тяжело будет, в общем-то, Капкана выбраться. И синхронно погибают Фома с Рафом Счет 8-6, победа в первой половине Все-таки достается коллективу Fire. Но у команды Гидра Пусть даже и с очень-очень-очень Упадочной экономикой Есть вероятность того, что они выиграют раунд Да, пусть даже с МП-девятыми и выйдут на 8-7 Я сам обожаю смотреть твои эфиры Ой, Умид, Умиджан Вы меня смущаете все отлично, жду, ладно, не буду мешать Зет к вы мне не мешаете, ни в коем разе, не переживайте Ну, снова попытка быстрого прессинга точки Б Быструю тактику разыграть под эту точку Не каждый раз получается у команды Fire Если быть точным, наверное, получилось-то реализовать прям реально реализовать такой раунд всего единожды а Во всех остальных Либо же приходилось отворачиваться и убегать обратно на точку А ну, либо же участвовать в перестрелках, проигрывать их непосредственно на точке Б. Но пока что справедливости ради, энтрифраг фраг за атакой, второй минус также за ними. И вот только теперь подъезжают размены, да и то скорее на шару. Тамада просто так вышла, решил на дурачка пострелять в дым, бог ты мой. Делает второй минус, прекрасно понимает, где находится еще один соперник. Ну и тут, в общем-то, Кейт, наверное, основной опорник на точке Б, который должен закрыть и первую позицию, и вторую. Справляется с первой, до второй руки не доходит, потому что минус от тиммейта последовал, ну, так или иначе, это 9-6. Играбельный счет для обороны, хотя, конечно, он мог быть справедливости ради немножко поинтереснее и куда лучше. Но, опять же, ничего сверхстрашного с Гидрой не произошло. Болельщики Гидры, не переживайте. А учитывая, что в голосовании 73% голосов отдано за команду Гидры, я думаю, здесь преимущественно именно болельщики этого коллектива. Но поляки хоть и впереди. И да, конечно, полякам будет проще выиграть. Но не будем забывать, что у Гидры может быть очень интересная атака. И в теории поляки могут плохо обороняться. Хотя здесь, кстати, поляки угадывают, укрепив дополнительным игроком точку Б и получив, по сути, выход именно на точку Б, но который пока еще не начался. Но первые перестрелки уже пошли, и Доги Стайл Флекс, к сожалению, отъезжает в числе первых. Но такова участь любого игрока, который в первых рядах выходит принимать позиции. Эй, Соу, заканчивается патроны. Ой-ой-ой, как вовремя Кейт оказывается в сайде и забирает тамаду, спася, спася, спасив. Спасая, наверное, все-таки правильно сказать: спасая э -э своего тиммейта. Ох уж мне этот богатый русский язык. Порой сложно даже самому выражаться на нем. А, 10-6. В результате пистолетка оказывается за поляками. Поляки показали себя на пистолетках сегодня как крутые перчики. Иначе не скажешь, обе пистолетки оказались сегодня за ними. <coughs> ну а коллектив Гидра. Пока не показывают должный прыти в пистолетах. Доги Стайлфлекс, силен, силен, черт возьми, хороший хэдшот очень. Даже, кстати, еще и пробежав по вражескому Молотову, да, еще и подгорев на 30 с небольшим хп, если я не ошибаюсь, на 34, удалось еще и вот такой ваншотик повесить. Но работа бота Джека, конечно, полностью нивелирует все старания Доги Стайлфлекса, и раунд уже в принципе можно хранить потому что два дигла э, против четырех соперников с девайсами это не совсем как бы равное противостояние. Ой, ну, допускаю, хорошо. Я допускаю, конечно, что Фома теперь на подобранный МП-9 даже, может быть, сделает еще парочку минусов, но это все-таки парочка минусов. По-прежнему я, конечно, уверен, что победу в раунде э, ребята из Украины здесь получить не сумеют. Максимум... Максимум можно было бы попробовать засейвить кое-какие девайсы Выбитые, ну, например, в ребрах Ну, правда, конечно, девайс из ребер достать было бы очень проблематично Очевидно, что там хоть кто-то, но из игроков обороны будет И этот девайс в руки не попадет Ну и, собственно, на коврах МП 9 можно было бы забирать с погибшего Томады Прошу прощения, сп... господи С погибшего Фомы но, опять же, все мимо кассы и позиция игрока атаки. Это Дони. Дони э, на банане. Ну, сейчас на банане Дони прокатится, я чувствую, очень далеко. Да, именно так и происходит. Ну, типа, камон. Серьезно, он надеялся, что он вдруг внезапно почти за 10 секунд до конца раунда забежит на точку и не встретится там ни с каким сопротивлением? Ведь это же... Тут даже просто представить тяжело, что точка Б будет отдана вообще без какого-то боя с э, наличием девайсов у польского коллектива. Ну, не похоже, на правду, согласитесь. В какой вселенной можно себе такое представить? Что на девайсном раунде команда сыграет в отдачу точки за 10 секунд до конца раунда. Даже просто не представляю. Тут уж надо было сейвить второй армор, которым обладал Дони, Ну и Дигл, разумеется, но Дигл это скорее следствие. А сейвить-то надо было именно армор. Ну, аркада со спота Б уже приходит в исполнении польской команды. И поляки делают энтрифраг, забрав Доги стайл флекса. Рав! Отхлестал кейта под прикрытием своих тиммейтов. И теперь размен вроде бы как за энтри сделан. Но позиций, конечно, никаких до сих пор вменяемых игрокам атаки э -э, не удается захватить. А вот, как раз таки, активные позиции для перестрелок, когда они будут пытаться занимать, вот тут придется встречаться с Фомой. Да, Фом, Фоме, вернее, придется встречаться с соперниками И, кстати, для Фомы это получилось достаточно хорошая встреча Но два минуса сделал Правда, опять же, тиммейт предательский успел отдаться Поэтому Фома с ХП и дони состахал с поинтами Я бы, кстати, наверное, рекомендовал ребятам поменяться девайсами Потому что МАК-10 не так страшно было бы терять А Донни определенно мог бы сыграть чуточку лучше Имея в руках автомат Калашникова Нежели МАК-10 Ну, погиб сейчас Фома Дони находится в коврах 24 секунды до конца раунда И опять же здесь ну, надо... Вот тут уже я скажу, что надо умирать Потому что денег нету Сейвить вообще категорически почти нечего Вот надо забирать Калаш и сейвить его Ну, пытался выиграть раунд Пытался э -э, Респектно Респектно, реально респектно, очень круто, что сейчас Дони пытался это сделать, но, положа руку на сердце, 12-6 и, и нет денег по-прежнему Здравствуйте всем, Асадбек, приветствую вас тоже Приятного вам просмотра, хорошего вам настроения, крепкого здоровья и всего, чего бы вы только могли сами себе пожелать ну что, флешечка на бананчик полетел красивая, чтоб никто у нас там В аркады не бегал И по сути так и есть Поляки пытались сделать аркадные действия На банане, и вот заметьте Поляки любили агрессивно играть э, В Атаке И в обороне пытаются проявлять агрессию То есть как раз поляки диктовали Первую половину всю Темп и принципы Этой первой половины, что и должно быть в общем-то, потому что они все-таки атаковали. Но они пытаются на себя еще и одеяло перетянуть, играя в обороне. Поэтому команде Гидра надо ä, предпринять какие-то попытки ä, для сде... <звы> сдерживания. Ну, такие попытки, например, подойдут. <звы> Минус от Доги Стайл Флекса. Энтри по точке А. А где неожиданно поляки? А поляки неожиданно непонятно где. С хаешки, кстати, сейчас взрывается Доги Стайл Флекс. По сути, это является разменным минусом. Успевает поставить бомбу до момента своей гибели. Дони, раф. Разменивает нападающего соперника на тиммейт. Тамада минус кейт. И 3 в 2. Но тут, конечно, у меня большие вопросы касаемо ретейка, учитывая 9, простите, 6 хелспоинтов у. Uh, White Shadow, пусть даже и полный лайфбар у A-Soul, но он с полным лайфбаром-то один И плюс, опять же, нет никакого времени Вообще ни на что времени uh, практически не остается Само собой, игроки обороны уходят сейвиться А вот игроки атаки успеют ли засейвить свои девайсы, они И нет, Rav и Fama погибают Единственным, кто засейвился, остался Тамада. Ну, это, конечно, со стороны команды Гидра. У команды Fire засейвились оба игрока обороны. Спасибо огромное, Саня, взаимно. А с отбег не за что. Не благодарить. За такое не нужно благодарить. Как хорошему человеку не пожелать всего хорошего. Четыре автомата Калашникова и МК в руках у Дони. И это бай коллектива Гидра на... Ну, если можно так выразиться на этот девайсный раунд Потому что, по сути, это является девайсным раундом обоюдным Если бы, конечно, не МПшка в руках Кейта То можно было бы э -э прям смело говорить о том, что это обоюдный девайсный раунд Но нет, теперь экономика у обороны даже немножечко хуже Нежели у атакующей команды Гидра ну, посмотрим. У Гидры, как известно, много голов, но все ли продуктивно будут работать в этом раунде, потому что очень важно для украинцев выиграть этот раунд в противном случае. Ну, да. Хотелось, хотелось бы сейчас язвительно, конечно, пошутить, но не буду, пожалуй. <laughs> пожалуй, не буду. Два минуса сейчас было оформлено, и оба минуса были оформлены Фомой. Простите, дорогие друзья, сам же Фома вместе с Доги Стайлфлексом и Рафом погибают. Оставив Дони в соло. Привет, бро! Лазис, приветствую вас и приятного вам просмотра. Ну что, Дони, пытался уже единожды затащить, может быть, и сейчас удастся. Ой, удается, даже отчасти, слушайте, 61% в лайфбаре. Это не сказать, что мало. Напротив, я бы даже сказал, что этого будет в какой-то момент э, достаточно. Но вот тут, оп, увидел первого. и повернись! Повернись сразу и увидел бы второго. Но хорошая мысля э, пришла в голову Донни. Спустя очень много времени и по результату а, поляки забрали 13-й раунд, пока Дони не додумался. Если бы Донни вот сразу выходил бы, ну, и вообще зачем надо было бросаться за соперником на песках? Ведь и так все было очень и очень круто, но он спрыгнул вниз. У тебя есть возможность выйти и чекнуть точку безнаказанно, потому что теперь ее уже никто не прикрывает именно сверху, находясь, так сказать, на пресловутом хай-граунде. То есть балкон был сдан, а технически это была очень важная позиция для приема выхода с ковров. Но не воспользовался Дони ошибкой оппонента. Ну, если бы он, конечно, знал. Хотя надо было знать на самом деле. Ну, ладно. Надо было догадаться. Ведь в Counter-Strike порой именно догадки выстраиваются в успешный раунд, потому что нужно понять... Вот что это за игра, черт возьми Прицел на коленках, я думаю, вы все сейчас видели, что он стрелял ему в коленке И вы слышали звук попадания в каску То есть он стреляет ему в коленке, пуля прилетает ему в голову Как вообще такое нахрен, черт возьми, возможно 5-3, Хедшот от White Shadow Прям очень и очень плотно сейчас, конечно, поля... поляки разыгрывают этот раунд, но Доги Стайл Флекс, как, в общем-то, в большинстве предыдущих раундов, пытается выделиться, так сказать. Но с хорошей точки зрения не пытается выпендриваться, а именно пытается быть полезным для своей команды. Люркерит потихонечку забегает в спину, делает минус. К сожалению, от размена, естественно, его никто не застраховал, Фома! По всей видимости, Фома очень серьезно настроен, но здесь время. Время против Фомы, очень сильно время против Фомы, между прочим, но вообще не страшно. Четыре минуса, бесподобно, бесподобнейший кладчет от Фомы. И я же говорил, да, что они один в 5 не берут, но это было один в 4. <laughs> поэтому выиграли. А если бы Фома оставался против пятерых, то не затащил бы. Ну, прикол, опять же, в том, что время играло не на руку Фоме, 20 секунд до конца раунда. Понятно, что если Фома не будет сейвиться, то он будет разыгрывать точку А. И игроки обороны поэтому и занимали позиции на точке А. Но при этом они не подумали о том, что их соперник, так как уже теряет возможность затащить э -э по постановке бомбы, просто в наглую будет пушить. Опа! Вот этот подпрыгнул! Вот этот прыжок сейчас сделал Доги Стайл Флекс. Ну, хороший буст, как бы я никогда не против бустов. И в данной ситуации буст читаем! Увы, увы, в данной ситуации игроки обороны, естественно, правильно делали, что ставили прицелы свои чуть выше э, плиты. Само собой, что из-за нее кто-нибудь мог чекнуть. Ну, как минимум, оттуда могли б лететь какие-то гранаты. Короче, лишним чекнуть не было бы. Раф. Немножко подвела Рафа реакция Но ситуация, конечно, плачевная Опять-таки для э, игроков э, Команды из Украины Но Вы помните, как Фома затащил 1 в 4? Ну, пока что, конечно, не похоже на то, что тут будет какой-то клатч Но Томада должен сделать минус 5 для победы И все-таки минус 5 это, конечно Очень тяжело да, можно, но очень тяжело. Counter-Strike, не выключай нам, пожалуйста, тамаду. С огромной, с огромной долей вероятностью, дорогие друзья, это будет сейф. Потому что, ну, во-первых, есть время добежать и до точки Б, и добежать до точки А. Времени тоже достаточно. Но проблема в том, что... А есть ли смысл? Если обратить внимание на деньги э, команды Гидра, то тут особо не о чем разговаривать, потому что денег-то по большей степени нет. Ну, при деньгах только один Фома. У всех остальных денег на полноценный байраунд, увы ах, ну, на скорее всего, не получится. Поэтому, как минимум, уже два игрока будут э, при девайсах полноценный. Бай будет у Тамады и у Фомы. Ну, а остальные могут докупить фармилки. И можно сделать какой-то интересный раунд с какими-то фейк-раскидками. Например, одной точки. Ну, условно скажем, точки «Б». А самим же основным костяком с двумя девайсами успеть зайти на точку А. Ну, в общем, вариативность на карте Инферна не такая уж, конечно, большая, как на многих других картах. Но здесь огромное количество раундов в атаке можно разыгрывать. И этих вариаций просто уйма. Но, учитывая диглы, все-таки диглы и глок у Рафа. Я бы, наверное, рекомендовал играть что-то более быстрое и более жесткое. 14-8, дорогие мои друзья. Кейт погибает от команды из Польши, но при этом и Соул разменивает, забирает Доги Стайл Флекса, и не отпускает еще и Фомус Огневого Рубежа. В результате у нас численный перевес уходит на польскую сторону. Фаер с читами играет, у них ники меняются. Не-не-не, Акмал, не переживайте, я расскажу после этого раунда, как это работает. Если вы не знали, то я надеюсь, что я приоткрою для вас завесу тайны, вы станете знать Чуть-чуть больше Ну, вообще, короче, там бинды обычные Просто биндится название В общем, погуглите эту штуку Это не никнейм меняется, а клантек, обратите внимание И меняется он в зависимости от того, на какую кнопку сейчас нажимает игрок Атаки А, простите, игрок обороны Размен в ребрах Тони в соло против двоих, но 15 хп у Дони И это как бы хочется вот так сделать не то немножечко, что нужно для того, чтобы выиграть. Так вот, короче, когда игрок команды Fire, например, нажимает на W, у него ставится в никнейме clantechwallhack.com. А потом, когда он нажимает кнопку влево, у него меняется на вантап. Ну, вот вы сами сейчас можете посмотреть, да, то есть вот. По действиям бота, видите, он нажимает влево-вправо постоянно. Влево-вправо, влево-вправо. И видите, влево-вправо, влево-вправо. Поэтому меняется никнейм. Вот теперь он давит вперед, поэтому никнейм у него вантап.су. То есть это работает именно по такому принципу. Это не читы. Это абсолютно легальные бинды, которые можно прописать в консоли и радоваться жизни. Ну что, 15 хп у Дони, один против двоих. При этом White Shadow со скаутом и открывать... Опа, опа, опа, здравствуйте, Дони перепушивает все таки White Shadow. Ну и нужно теперь переиграть. переигрывают такие вот... поворотчи, дорогие друзья, поворотчи. На самом деле команда Fire, конечно, отдала опять же раунд, который вот технически даже нельзя было отдавать. Какого, простите меня, лешего команда Fire оставила точку Б без прикрытия в ситуации 2 в 1? 2 в 1, это же железно. Нужно было сидеть одному на точке Б и второму на точке А. Не пытаться угадать, потому что эти угадайки... Вы сами видите, к чему привели. Ну, экономики, по правде говоря, конечно, поляки не лишились. Но легче им от этого... Вернее, легче украинцам от этого не стало. Да, потому что даже с фармилками команда Fire по-прежнему продолжают прессинговать соперника. И уже даже захватили позицию в яме. То есть теперь в случае чего даже развернуться и пойти назад игроки команды Гидра не могут. Ну а при счете 14-9, мне кажется, назад идти вообще противопоказано. Нужно идти только вперед. Другого попросту даже не дано. White Shadow, тот самый игрок, который забегал в спину э, к своим соперникам, ну, теперь должен затащить. Затащит ли ХЗ, конечно, но посмотрим. Не затащит. Уходит на сейв. Ну что ж, это тогда 14.10. Тогда это 14.10. Да, вот это вам... Вот это засейвился. Короче, Донни против каких-либо сейвов. Естественно, это же как ни крути. Самая умная черепаха-ниндзя. 4 раунда между командами, 2 да, для победы э, нужно взять команде Fire, команде Hydra нужно взять для победы целых 6, и по 5 нужно взять, э, чтобы на табло был 15-15, дальше вы сами понимаете. Но пистолеты и фармилочки у команды Fire из Польши. Закончилась экономика, прискорбно. Но факт, для поляков начались темные времена. Теперь придется как-то доказывать соперникам, что мы даже с пистолетами типа можем работать уверенно. Но нельзя работать увереннее, например, имея в руках P250 и работать увереннее, чем калаш. Ну, это противоречит всем адекватным нормам, тамадай! Стрелял по типу за фонтаном, и тут такой, эй, soul просто выпрыгивает нахрен прям под пули. Чё, это было? Еще один выпрыгивает под пули. Патроны в 5-7 не заканчиваются. Впервые в жизни, дорогие друзья, вижу, чтобы в 5-7 не закончились патроны. Там же 20 с лишним, блин, по-моему, патронов. Или 20 ровно. Это же просто кроволол Это как надо было стрелять с 5-7 И а сейчас, чтобы закончились в нем патроны Ну, 14-11 В общем-то Сверх нереальный раунд Какой-то просто не похожий даже на что-то настоящее Но раунд Справедливости ради очень крутой 14-11 Разница теперь немножечко сократилась У поляков чуть-чуть появилась экономики Чуть-чуть вот прям, как говорится, на донышке Здесь скорее, конечно, нет экономики, чем она все-таки есть Потому что первые арморы с фамасами и юмпами не самый качественный бай раунд, но давайте по-честному. И далеко не самый плохой, да? Это лучше, чем пистолеты, как в предыдущем раунде. Кейт, тем более, забирает Донни. С энтрифрага начинает э, польский коллектив. И для поляков это замечательно, потому что для поляков это буст. Моральный. В первую очередь, моральный буст. Они теперь понимают, что их больше. И команда Гидра в результате потери э, черепахи-ниндзя своей... С никнеймом Донателло Придется играть более осторожно Ну и, собственно, по передвижениям игроков атаки Вы сами видите, что теперь они действуют как раз-таки осторожнее Ну, Фома перетягивается под ручей и это, соответственно, может намекать нам на выход на точку Б Учитывая, что в этот момент начинается раскидка как раз-таки Точки Б. То есть готовится все то, что необходимо для того, чтобы эту точку занять. Ну и первый минус ä, при попытке занятия этой самой точки оформляет Доги, Стайл Флекс со своей снайперской винтовкой, Эйсоу забирает Тамаду, но Фомат тут как тут, чтобы дать размены. И в результате проход. Нормально, нормально мастер-шеф сейчас отстрелялся Отличный спрей в затылок тиммейта Делайте так почаще, дорогие друзья Я имею в виду вас, дорогие зрители Ну, разумеется, вы понимаете, да, что это шутейка Никогда не стреляйте в своих тиммейтов Лучше просто не стреляйте, чем стреляйте Потому что, ну, убийство тиммейта, тимкилы Это всегда минус мораль в команде и минус деньги и так далее Поэтому лучше такими вещами не заниматься ну что, поляки в меньшинстве остаются на ретейке. Мастер-шеф забирает рафа, и ситуация хоть и равная, но по-прежнему далека от идеальной для обеих команд на самом деле. Здесь нельзя сказать, что кому-то прям легче. White Shadow минус Фома, но снайперская винтовка это снайперская винтовка, черт возьми. Что бы здесь кто ни говорил, но с АВП убивать все-таки с одной пули это попроще, чем с Калаша. Но, конечно, АВП... Почему таким большим уроном обладает? Все достаточно банально и просто. Большой урон. Это естественно. Естественно, дорогие мои друзья. Компенсация того, что ты выстрелил потом, пока ты перезарядился. Пока там 500 лет пройдет. Еще. И вот Доги Стайл Флекс... В этот раз стреляет с АВП, кстати, получше Вот последний мираж, который был Да, там частенечко промахивался Последние, я бы даже сказал, миражи Потому что там два миража было, где Доги Стайлфлекс играл с авиком И на обоих очень часто не попадал Но сейчас промахов стало гораздо меньше, как вы можете заметить И Соу, Благодаря вражеским флешкам Не стал э, жертвой АВП Но при этом все-таки стал ей чуть-чуть позже вот это, дорогие мои друзья, градус экшена. Если вообще-то кто-то не заметил, тут уже почти камбэк произошел от команды Гидра. Команда Fire так до сих пор 14 взятыми раундами и довольствуются. Еще один минус от снайпера команды Гидра. И блистательный ноузум. Четвертый минус от Доги Style Flex. А квадрокил без Подобно. Круто. Круто-круто, дорогие друзья. Винстрик у команды Гидро уже насчитывает 15... Э, простите, 15... 5 матчпоинтов. 5 к ряду. И, естественно, это говорит о том, что теперь на данном этапе у команды Fire не будет такого явления, как экономический раунд. Будет либо бай-раунд на нормальные деньги, либо бай-раунд на плохие деньги. Но, так или иначе, это будет бай всегда. Фама. Минус White Shadow и аркады... Вот нужны ли сейчас аркады команде Fire? На самом деле, я бы, наверное, все-таки сказал, что не очень нужны. Потому что поляки отдают э, позиционное превосходство, которое у них есть на старте раунда. И такими штуками как бы нельзя все-таки разбрасываться. Но поляки пытаются как-то удивить соперника. Как-то перехитрить. Что-то где-то вот как бы подвыквернуть. Но пока что все мимо. К сожалению, увы и ах, но пока что все мимо. Хотя ситуация 4 в 4, и сами игроки гидры порой тоже подставляются. Ну, без этого никуда. А, флешечки раскидывает у нас здесь бот Джек. Делает второй минус, но третий сделать не суждено. Минус от Доги ставил Флекса, и на табло уже 14-13. А при этом количество живых игроков-то 3 в 2 в пользу тех самых гидр, которые могут сейчас выйти на... Численная, численный перевес э, Капитальнейший да, Выйти на, например, на какие-нибудь Три в 1. И еще и Еще и, дорогие друзья, выйти на равный счет Но это будет вообще, конечно, что-то такое нереальнейшее Но здесь нельзя говорить о выбивании Хоть и есть две дем... о, две демки, господи Почему демки? Хоть и есть два девайса Но какое может быть сейчас выбивание? Камон, это же просто самоубийство ну, произошел размен, а все, как бы, нет ни диффузов, ничего. Ну, что, Доги ставил флекс, надо же в угол убегать. Убежал, все, отлично. Доги ставил флекс. Пережил этот взрыв. Да все пережили этот взрыв, камон. И на табло 14-14. Камбэк, черт возьми, изрел, команда гидра доходит до 14 раунда, и при этом, ну, разумеется, как я уже говорил, экономику соперника выбить будет практически невозможно, так как за поражение они получают 3400 денежек И этих 3400 хватит как минимум на ФАМАС с Армором, например, первым, да, там, или, условно говоря, хватит на вот, ну, например, допустим, МП9 с Армором, да, то есть еще и раскидкой. То есть здесь в любом случае денег будет хватать на какой-то бай. Не придется играть с пистолетами. Ну и, конечно, про какие-нибудь, например, АВП стоит забыть. Уже в этом матче команда Fire с АВП сыграть, скорее всего, не сумеют. Ну и стандартное занятие от команды Гидры. Позиция на миду. Мидл, кстати, взят. И оборона в очень глухую оборону сейчас ушли. То есть вот очень пассивно сейчас стоят польские каэсеры. Не одобряю такого подхода. Не одобряю аркады повсеместные и неосмысленные. Но и столь закрытой обороны я тоже, естественно, одобрить все-таки не могу. Важен, очень важен сбор информации. Doggy Style Flex. Изумительный хэдшот с дигла. Вообще там как-то мастер-шеф, по-моему, просто потерялся в этих дымах. И когда туда забежал, явно... Не понял, зачем туда забежал. Вы видели? Нет, ну вы видели, как сейчас White Shadow набежал на пулю своего соперника. Соло бэк, э, бот Джек. И не поверю в то, что бот Джек затащит. Даже, да, есть, есть особый скилл у команды Гидра отдавать такие раунды, но здесь не поверю. 15-14, и теперь сверху находится команда Гидра, дорогие друзья. Это матчпоинт, и команда Гидра либо побеждает... Либо не побеждает. Соул, кстати говоря... Эй, Соул сделал... Пошел ва-банк. Купил АВП с первым армором. Больше ничего не покупал. Ну, посмотрим. Посмотрим, насколько АВП будет продуктивно у польской команды. Во всяком случае, АВП... У команды Гидра себя зарекомендовала хорошо. А вот White Shadow сейчас отдал энтрифраг, если можно так выразиться, своим uh, соперникам. Тамадан забирает бота Джека. И нет ни одного размена. Вот в чем вся сложность, дорогие мои друзья. Но есть Эй Soul со снайперской винтовкой. Только он сейчас способен спасти Раунд. И Кейт, конечно же, который забирает Тамаду, но при этом Эй Soul Оказывается почти отрезан Однако все-таки умудряется сделать минус Со снайперской винтовки И, кстати, не такой уж и безоблачный раунд Для команды Гидра 3 в 2. Доги Стайл, 14 хп Пытается перестрелять Эй Который, кстати, уже остался в соло И все-таки забирает его, дорогие друзья И это просто нереальнейший Нахрен нереальнейший камбэк в исполнении команды Гидра. Со счета Вы сейчас не обращайте внимания, что там счет поменялся. Так это бывает, потому что сторона-то типа сменилась.